Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. Сегодня мы в Мисолово. здесь мы начали строить новый дом. В этом видео мы расскажем о том, какие риски несет заказчик при покупке участка, что обязательно следует проверить, ну и в случае, если вы уже попались на уловки хороших продавцов земли, что с этим следует делать. Расскажу немножко о самом объекте. Здесь планируется обычный двухэтажный дом в стиле райд. Очень современная, интересная архитектура. Ничего уникального нет. Стандартная такая застройка, загородная в Ленинградской области. В то же время мы видим, что сейчас ребята за спиной забивают сваи, под ногами у меня тоже много свай. достаточно нетипичное решение для строительства фундаментов, потому что зачастую по такой дом заливается фундаментная плита и на ней уже строится коробка, здесь все-таки было принято решение забивать сваи, потому что... При изучении геологических условий на участке выяснилось, что здесь есть 5 метров грунта, на который опирать фундамент нельзя. Сверху нашел торфяник толщиной 3 метра, потом насыпной слой и сверху сам уже участок. Ну и так как заказчик хотел строить хороший капитальный дом и участок ему сильно нравился, пришлось искать варианты, которые позволят построить этот дом. Здесь у нас было несколько вариантов. Первый вариант выбрать весь грунт. 5 метров засыпать песком и на нем же ставить фундамент. Второй вариант это забивные сваи. Вот эта технология, которая сейчас здесь реализовывается, третья это буро набивные сваи. После проработки экономических решений было выявлено, что сваи более выгодный вариант, ну, например, Фундаментная плита под такой дом площадью 400 метров квадратных в среднем стоит около 4-4,5 миллионов за полный комплекс работ, то есть земляные, отсыпки, инженерные сети, армирование, бетонирование, то есть полный пирог в комплексе обходится примерно 4-4,5 миллиона рублей. В случае с торфом цена сразу стала 10 миллионов рублей, в случае со сваями она где-то приблизилась к 7 миллионам, Соответственно, решение это мы выбрали. Оно было наиболее выгодным и позволяло создать надежную опору под дом, который здесь будет строиться. Собственно, сейчас уже э, после согласования всех проектных решений начался процесс забивки свай. Ребята бьют уже первую захватку. Здесь планируется гараж, навес под будущие машины и уже переход э, в жилую часть в зоне, где стоит экскаватор, процесс выборки еще продолжается. Ребята аккумулируют грунт и отгружают его на вывоз с участка. После завершения работ будем уже переходить к монолиту. Почему выбраны были сваи? Сваи конкретно такого типа а, можно забивать в просадочных грунтах, а, можно заехать на небольшой технике, вот как такая сваебойка, и проехать по просадочному грунту, который может здесь пробраться. Ну, допустим, буронабивную установку сюда загнать достаточно проблематично. Она большая и для такого рода сваи не совсем подходит. Третье. Каждая технология обладает своими ну, экономической целесообразностью. То, то есть выборка грунта и вывоз тоже возможен, если у вас рядом есть песчаный карьер, рядом есть котлован, в который грунт вы будете вывозить. Здесь, к сожалению, таких ресурсов нету. С точки зрения буронабивной технологии, за, зачастую для устройства 6-метровой буронабивной свая пригоняется техника, достаточно большая, она применяется больше в промышленном строительстве, потому что несущая способность у этих свай гораздо выше. Собственно, и стоимость реализации конкретно задачи по устройству буронабивных свай получается тоже существенно выше, что не попадает в критерии экономики. Забивные сваи в данном случае получились наиболее оптимальным вариантом. Мы забиваем вот такую железобетонную сваю, 30 на 30 в сечении Длиной 6 метров Она забивается при помощи небольшой Своебойной установки Работает она следующим образом Свая загоняется в грунт как гвоздь забивается в ниже прочный слой и, на, и так как сама свая железобетонная на сжатие она практически не работает на нее уже опирается фундаментная плита, которая передает нагрузку сквозь весь этот просадочный слой уже в ниже лежащий, несущий, то есть вот этот грунт он хоть и просадочный, да, на нем будет стоять дом, но он будет усаживаться в дальнейшем, но на работу дома он никак не повлияет, потому что вся нагрузка от фундамента будет передаваться в нижележащий прочный слой, который не позволит дому в перспективе разрушаться. В любом случае, если вы строите дом для себя, надолго, надо построить надежный фундамент. Рисковать строить на торфах фундамент не стоит. Он будет крениться, разрушаться. Я был на многих объектах. Кстати, недалеко от этой локации, где был крен, и люди думали, что с этим делать. То есть они не проверили геологию, насыпали песка, залили плиту, думали, что все будет нормально. У соседа было все хорошо, у другого тоже... Продавец земли сказал, что вообще здесь никогда проблем ни у кого не бывает, но тем не менее с проблемами люди сталкиваются. Задача у фундамента исключить любую возможность просадки, крены или разрушения фундамента. Стоит помнить о том, что если у вас начинает разрушаться фундамент, дом треснет точно 100%. Поэтому стоит уделять особое внимание, надежности фундамента, на что он опирается и что он будет служить дольше всего в вашем доме. В данном случае, так как у нас есть просадочный слой, мы подбирали наиболее оптимальную технологию, которая позволит построить дом. Понятно, экономика всегда стоит на первом месте. В случае, если у вас рядом есть песчаный карьер, рядом есть котлован, в который вы можете грунт вывозить, может и вариант с выборкой был бы э, наиболее выгодным или удачным. Если же рядом ресурсов таких нет, то мы уже можем выбирать из технологии свай, которые можно применить. Есть вообще три типа сваи, которые применяются на загородном строительстве. Это буронабивные сваи, винтовые и забивные, как именно здесь. Но винтовые сваи можно сразу отмести, потому что нагрузки, такие как здесь, они выдержать просто не способны. Мы их даже на самом деле не рассматривали. Буронобивные сваи достойный конкурент, но так как здесь есть просадочные грунты, длина сваи 6 метров и в целом объем работы небольшой, с точки зрения экономики это не совсем целесообразно, потому что у буронабивных свай зачастую более крупногабаритная техника, которая создает большую нагрузку на грунт, и им надо готовить там лучше подъездные пути. Длина 6 метров для них является в большей мере несущественной, так как они зачастую делают 10 и больше метров, и там есть выгода. А, а так как объем маленький, цена за метр погоны растет, и таким образом, с точки зрения экономики, более выгодный вариант получился забивные сваи. 6 метров нам необходимо для того, чтобы опереться в нижележащий прочный слой. Это определено геологией. И ребята при помощи своей бойки бьют сваи, опускают их на глубину 6 метров, вбивают уже в нижележащую прочную глину эту сваю, она там упирается, и на нее уже в перспективе будет опираться фундамент будущего дома. Понятно, что участок выбирают не умом, а сердцем. Ну, приехал ты на этот участок, нравится вокруг обстановка, деревья, хочешь тут жить. Я лично так же делаю, приезжаю, вижу проблемы, понимаю, что я с ними буду бороться, но тем не менее, мне это нравится, я беру. Дальше уже буду бороться как-то сам. От себя вставлю пару комментариев для того, чтобы на берегу взвесить свои риски. Понятно, что часто продавец будет рассказывать о том, что все здесь хорошо, может завести грунт, посадить траву, деревья в конце концов посадить, замаскировать все Нюансы и сказать, что все здесь хорошо, бери и строй. Я на таких участках бывал, видел, как это делается, и для того, чтобы этого избежать, рекомендую перед покупкой участка сделать диалогию, понять, что в основании, взвесить, сколько будет стоить строительство будущего дома, подготовка к строительству. Узнать плановую сумму затрат на реализацию этих мероприятий и уже понять, стоит оно того или нет Может рядом участок стоит на миллион или два дороже, но затрат на подготовку участка у вас будет на 5 миллионов меньше Такие ситуации бывают Цена вопроса 30 тысяч, там любой геолог приедет, нормально может сделать, в конце концов можете обратиться к нам в компанию, если вы планируете в перспективе строить там дом, наши услуги по этой задаче будут абсолютно бесплатно. Наши менеджеры ездят регулярно, советуют нашим покупателям, как, на что стоит обратить внимание, где стоит провести все обследования грунтов, где нет, помимо грунтов. Перечислю несколько рисков которые также могут у вас возникнуть первое это водоохранные зоны если вы строите возле какого-то водоема у него наверняка есть водоохранная зона при покупке вы можете этого не знать и купить участок там 20 соток и по факту на ней можно строить только на 5 сотках вся остальная территория не подлежит строительству вы никогда не сможете этот дом зарегистрировать второе это земли лесфонда. аналогичная история если у вас реально Рядом лес, который принадлежит там государству. Есть определенное расстояние, на котором можно построиться. И если вы попадаете в эту зону, будут проблемы с дальнейшей регистрацией. Третий частый момент – это рельеф участка. Обыватель зачастую, когда смотрит на свою территорию, думает, что участок плоский или имеет небольшой перепад. Приезжает специалист, ставит нивелир меряет и получает перепад в пол метра, Напоминаю, что каждые 10 сантиметров перепада высот в пятне застройки увеличивают стоимость фундамента в среднем на 10%. Это обусловлено тем, что необходимо дополнительно подготавливать основания, что-то насыпать, что-то укреплять. Это требует и дополнительных средств, и времени. В выводе хочу сказать, что когда вы планируете приобрести участок, лучше привлечь специалистов в области строительства. Они оценят все риски, проверят на предмет каких-то ограничений строительства проверят грунты и рельеф и уже на берегу смогут вам примерно озвучить стоимость подготовки участка к строительству, ну и в целом возможность строительства вашего будущего дома. Если этого не сделать, можно зайти в стройку, упереться в проблему и бороться с ней, во-первых, по времени можно потерять, потому что любое согласование требует продолжительного промеж промежутка времени, но и столкнуться с проблемой, за которую надо будет крепко заплатить, что может отодвинуть ваши планы постройки вашего будущего дома. что на сегодня все. Кому было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь, пишите в комментарии, мы всем отвечаем. С вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Всем пока!